Всем привет! С вами Павел Косенко. Сегодня я вам расскажу о том, как можно использовать ASIS для обработки видеоизображений в DaVinci Resolve. Что такое ASIS подробно рассказано в статье, которую мы недавно написали. Ссылку на эту статью вы можете найти в описании к этому видео. Я не буду останавливаться подробностями. Рассказывать вам о том, что такое Asus, зачем он нужен и каковы его преимущества. Вы все это можете прочитать прямо в статье. Наглядно э, и подробно там об этом написано. Сейчас я вам просто продемонстрирую визуально преимущество работы в Asus. Это одно из преимуществ, которое, на мой взгляд, является ключевым. Итак, перед нами обычный видеоклип, который снят на iPhone XS то есть файл не очень высокого технического качества и не, в не очень широком пространстве, REC 709 в данном случае. Попробуем его каким-то образом обрабатывать. Я хочу сделать это изображение темнее, контрастнее, но вместе с тем, конечно же, мне очень важны будут детали в тенях и в светах. Если я буду воздействовать на это изображение стандартными колесами, то очень быстро, вот, например, я делаю темнее тени, и Вы обратите внимание на вейформу, как быстро тени у нас уходят в клипинг. То же самое будет происходить со светами. Если я попытаюсь сделать изображение светлее, видите, как быстро света тоже клипуют. То есть получается, что стандартный режим работы в DaVinci Resolve он не очень гибок. Он не, не дает большой гибкости для обработки изображения, в отличие от Asus. Давайте перейдем теперь в ASIS и попробуем сделать те же самые манипуляции. Для этого в настройках проекта, шестеренка в правом нижнем углу, в разделе э, Color Management мы выберем Color Science не DaVinci Wire RGB стандартный, а ASIS CCT в данном случае нужно выбрать. Я не буду вдаваться в подробности почему, просто э, на текущем этапе э, примите это как данное. Мы выбираем ASIS CCT. И здесь я должен указать выходящее преобразование для своего монитора. Я работаю на мониторе REC-709, поэтому я должен указать это в соответствующем месте настроек. Сохраняем настройки. Теперь ASUS нужно сообщить о том, что он работает с REC-709. Если вы будете добавлять на тайм-линию файлы с камер, которые поддерживаются самим стандартом ASUS, то это произойдет автоматически. В данном случае мы работаем с обычным REC 709 с iPhone, поэтому мы должны это указать. На клипе правой кнопкой мыши кликаем и в разделе ASUS Input Transform указываем REC 709. Ну, собственно говоря, он уже указан. Теперь попробуем те же самые манипуляции произвести, которые мы уже делали с колесами, но в ASUS. Итак, мы идем в закладку Color Wheels и двигаем а, значение лифт влево. Смотрите, я уже достаточно сильно сдвинул, но тени хоть и прижались к нулю, но не заклипировались. Если я сейчас увеличу это изображение, то вы это увидите. Вот здесь вот, в этой части изображение стало темнее, но тени не заклипировались, они не ушли в полный ноль. Мы это хорошо видим на вейвформе. То же самое происходит со светами. Когда я начинаю смещать гейн, увеличивать его, то света поджимаются к верхней части, но не уходят за пределы. То есть ASIS позволяет нам очень гибко настраивать светоконтрастные характеристики изображения, и это происходит намного более аналоговым образом, чем в случае стандартного YRGB, потому что ASIS работает с логарифмическими функциями. Но давайте попробуем, собственно говоря, это изображение покрасить. Я для этого буду использовать, конечно же, Dehancer. У меня стоит Dehancer Pro 2.0.0, бета-версия с поддержкой Asys. Релиз этой версии Dehancer 2 будет на днях. Бета-версию вы можете скачать в чате телеграмовском нашем для пользователей, а официальный релиз будет на днях выложен уже на сайт. Итак, мы должны сказать плагину, что мы работаем с ASIS. Выбираем это в закладке Input, в группе меню Input. Автоматически применился профиль пленки кодек Vision 3 250D в данном случае. Давайте сейчас не будем останавливаться на переборе различных профилей. Пускай это будет кодек Vision 3 d а, Собственно говоря, все прекрасно, но мне нужно сделать изображение потемнее и поконтрастнее. Давайте для начала я воспользуюсь грубой параметром print и в ней параметр экспозиции. Я делаю изображение чуть-чуть темнее. Я пока что не обращаю внимания на то, что может теоретически заклипироваться что-то у меня, то есть тени либо света, хотя обратите внимание, насколько мягко это работает здесь. Да? По вейформе видно, вот я увожу в плюс изображение, здесь достаточно сильно оно светлеет, но не уходит в полный пересвет. но Вожу в минус, оно темнеет, но тени тоже сохраняются. То есть намного более деликатно работает ползунок экспозиции, в принципе, за счет того, что используется пространство Asis. Тональный контраст в данном случае будет разгонять изображение и может достичь клиппинга. Это осмысленное поведение контраста, и с его помощью вы можете, собственно говоря, разогнать контраст, который в Asis очень нелегко разогнать. С помощью d вы это можете сделать. Я пока не буду трогать контраст. Также вы можете разогнать контраст с помощью черной и белой точки, но это я пока тоже трогать не буду. Давайте немножечко поднастроим изображение цветовыми колесами. Раз уж мы находимся в Asis и можем использовать гибко эту э, возможность. Я бы здесь, наверное, немножечко осветлил бы э, с, тени и немножечко затемнил бы цвета. То есть, в принципе, я сделал изображение темнее, но у меня сохраняются все детали при этом. Вот воздействие нашей ноты. Отключаем, включаем. Видите, у меня я прибил немножко небо. Оно стало различаться. Вот эти вот блики на крыше теплицы тоже стали нормально видны. Но при этом в тенях у меня полный порядок сохраняется. Как и должен быть. Ну и, наверное, мне баланс белого здесь хотелось бы поправить. Он слишком теплый. Поэтому температуру я тоже немножечко отведу в сторону. Ну, пускай будет холодный дождь у нас, да, то есть пускай будет такое холодное пленочное изображение. Вот, вот такое вот. Для примера. Ну, может быть, переборщил. Сейчас, сейчас немножечко верну. Вот так, пожалуй. Вот. До, после. То есть, в принципе, грейдинг закончен. У меня это медленно работает на компьютере. Вот идет дождь. Дождливое настроение. Все тени сохранены, вся детализация видна. Проверим по форме, Да, все у нас есть, цвета есть. Но, собственно говоря, достаточно убитый, достаточно низкого технического качества материал. С помощью Asis я очень легко в два клика отгрейдил и получил вполне приличное изображение, вполне приличные цвета пленочные. Но самое главное, то, что я вам продемонстрировал, как можно очень быстро и очень легко буквально два клика с помощью Asis сделать аккуратную, деликатную обработку. На этом на сегодня все. Спасибо. Всем счастливо. Пока.